Я вам напоминала с домашним заданием. Катерина прислала. Отвечу вечером, когда закончится вебинар. От всех остальных жду. Почему это важно? Это важно, потому что у вас есть возможность переспросить, в чем вы сомневаетесь, и, может быть, взгляд со стороны, мой взгляд со стороны, позволит вам увидеть какие-то новые возможности. Я не, не так самоуверена, чтобы сказать, что прямо вот сразу все хорошо будет видно, но, может быть, какую-то интересную идею подброшу. Хорошо, сейчас я подтяну презентацию, и мы с вами будем работать... Так, демонстрация экрана, вот она наша презентация. Вам сейчас презентацию на экране видно, да? Видно, отлично. Ну, тогда будем с вами идти работать, мы так не сильно задержались. Что делаем с вами сегодня? Мы продолжаем искать и строить наш фундамент для того, чтобы на него сверху поставить цель, вот точку опоры, сделаем сегодня легенькое упражнение по ходу, блокнотики держите под рукой, и я приготовила для вас табличку, Элла разошлет вам эту табличку, над которой вы поработаете за следующие две недели до следующего вебинара. Над ней она несложная, но там надо подумать и помедитировать немножко над ней для того, чтобы разобраться в самой себе. Хорошо. Итак, мы с вами идем... По нашему фундаменту помним красивую технологическую картиночку, этап песчаной подушки, щебня и гидроизоляции. Вот мы дошли с вами до этапа гидроизоляции. И на этом этапе, почему на этапе гидроизоляции фундамента нам нужно разобраться с незавершенными делами. Незавершенные дела – это то, что оттягивает наш сегодняшний ресурс. У нас что-то осталось недоделанное, и нам не очень хочется это делать, и мы боремся внутри себя, потому что чувство долго заставляет, ну, ты же хорошая девочка, ты же молодец, ты же должна это сделать. А делать это очень не хочется, и мы себя уговариваем, и находим тысячу возможностей, чтобы это не сделать, и ничего с места не сдвигается. Я знаю, что если я заметила, что вот мне надо сесть и написать новую программу или какую-то презентацию, и, э, я еще не до конца придумала, я начинаю искать способ отвлечься, если я уже пошла мыть посуду, то это означает, что надо усилием воли загнать себя под компьютер и садиться и делать. То есть вот мне уже крайний этап прокрастинации, когда я начинаю увиливать от того, что надо делать, это мойка посуды. Добровольно, меня туда не загонишь. А тут, если я добровольно пошла, значит, есть какое-то важное дело, которое я делать не хочу. Вот Эла Кивает, судя по всему, очень знакомая. Да, да мы, мы, да, вот такие. И э, вот разобраться с незавершенкой это важно. Почему? Написать список тех дел, которые нужно завершить, прямо вот просто списочком, быть честным. Причем мы сюда, что мы сюда указываем? Начиная от каких-то вещей, которые действительно нужно сделать по какой-либо причине, иногда бывает причина, что необходимо. Либо там разобраться с документами, пойти в СНАП или в какое-то общество, или там в ЖЭК, или в какое-то заведение, которое не вызывает никакого восторга, ты откладываешь, ты не хочешь это делать, но это сделать нужно. Вне завершёнки попадают даже те дела, которые, ну, например, мы кому-то обещали дать книгу почитать. Это было там, полгода назад. Естественно, мы не нашли, либо мы ее просто не нашли, но не сообщили об этом. И иногда в какие-то моменты где-то в уголочке памяти всплывает... Да, я же обещала найти, но уже это вроде как не важно. Вот зачем я буду сейчас подруге или знакомые или там, коллеги об этом напоминать? Ладно, я не буду. И потом ты неожиданно через месяц опять тебе эта же мысль всплывает. Вот надо было, но я это не сделала. Или я обещала поехать проведать своих там престарелых родственников, но мне все время некогда, а внутри меня подгрызает, что я обещала и не сделала. Поэтому пишем списком абсолютно все незавершенки, которые вспомните, все, что придет в голову. И будем разбираться, сортировать, что с ними сделать. Подсказки, наводящие вопросы. Что было нужно закончить, да, но что не сделали. Потом из вот этого списка, который мы с вами напишем, нам нужно будет разобраться и отбросить то, что делать точно не нужно. Просто в голове для себя примите решение, я это не сделаю никогда. О, точка. Больше я к этой незавершёнке не возвращаюсь, и она меня не грызет. Вот это дело, я найду в себе силы, я возьму и я его сделаю. И тогда просто методично в текущие задачи записали и пошли и сделали. Вы удивитесь, на самом деле для того, чтобы некоторые вещи сделать, нужно гораздо меньше сил и ресурсов, чем мы себе придумываем. И месяцы, которые мы тратили на внутреннее пережевывание, это тоже затраты энергии, мы тратили на решение вопроса, даже не очень приятного, обычно уходит гораздо меньше времени. Вот на этом этапе, на анализе незавершенных дел мы с вами должны избавиться от того, что нас внутри подгрызает, либо избавиться, сделать те дела, которые действительно необходимо, разобраться в счетах, разобраться в документах, наладить один раз, к примеру, как там связка банковская карточка, если там, например, нам надо платить коммуналку, мы по-прежнему ходим, платим в банке, платим комиссию, хотя надо сесть и разобраться, как это сделать через онлайн-банкинг. И ты каждый раз себе каждый месяц говоришь, «Ну, я в следующем месяце это сделаю». На самом деле для вас там может быть даже материальная выгода, если вы не будете платить коммуналку, либо вы не будете тратить время. Либо вам не надо отпрашиваться в рабочее время, чтобы побежать заплатить или выкраивать это время в обеденный перерыв, а вечером или рано утром в 6 утра и у вас есть свободная минутка, вы сели и это все сделали. То есть найдите какие-то вкусняшки, которые вы увидите преимущество, и это будет мотивацией для вас сделать. Сюда же в незавершенные дела включите не только материальные, но и эмоциональные незавершенные дела, и повспоминайте, пожалуйста, кто вас поддерживал, кто вас вдохновлял, а кто, наоборот, отбирал ваши ресурсы и кого нужно простить. Нужно подумать, разобраться, разобраться в себе, в своих чувствах, эмоциях. Может быть, даже выйти на разговор с этим человеком, пообщаться, проговорить. Это может быть не очень приятно. С другой стороны, возможно, человек будет даже рад, что вы с ним пообщались разрубите вот те психологические узлы, которые внутри вас, и которые требуют вашей энергии. Это могут быть обиды какие-то, это могут быть какие-то недосказанности друг с другом. Ну, у меня тоже такое есть, я тоже над этим работаю, и иногда даже бывает, ну вот моих родителей, к сожалению, уже нет, они ушли из этой жизни, и ты вспоминаешь какие-то вещи, и я понимаю, что я ни с мамой, ни с папой уже поговорить не могу, а есть что-то, что, ну, вот сейчас уже во взрослом возрасте я понимаю, что, ну, что-то не так». И даже эта проработка, когда я мысленно проговариваю, когда я мысленно э, с ними это проговариваю, или потом иду, там, в церковь ставлю свечечку, или еще что-то, либо со своими старшими родственниками что-то обсуждаю, это тоже часть работы над незавершенными отношениями. Понимаете, о чем сейчас речь идет? Да? ну, актуально, то есть понятно о чем. И вот э, кому отдать долги, и это тоже часть незавершенки, потому что долг – это еще наши оставшиеся обязательства. И э, долги мы имеем в виду как материальные э, – деньги, вещи, книги, так и нематериальные встречи, телефонные звонки, э, какие-то недосказанные слова, все то, что нас отвлекает от текущих наших задач. Все то, что подъедает наши эмоциональные ресурсы, условно то, что портит нам настроение. Что касается, кому отдать долги. Если у вас есть сейчас, например, кредитные обязательства, либо вы имеете там, долг просто перед кем-то, не обязательно перед неформальные друзья, родственники и так далее. Если у вас согласована дата, сумма оплаты, то есть условно у вас есть график погашения, то это считается как текущая задача до тех пор, пока вас это не напрягает. То есть, если вы понимаете, что текущая задача, сейчас у вас есть погашение, там, к примеру, по кредиту или по кредитной карте, и вы это методично, вы знаете, что вам осталось там 4 месяца, например, до полного погашения, это не является незавершенкой. Сюда спешить досрочно, если вам это не нужно, если все идет по плану, не нужно. А вот если вы чувствуете, что у знакомых родственников вы... Взяли в долг, но не проговорили условия, когда вы это вернете. И внутри вас напрягает, что э, вы не договорились. То можно на вот этом этапе, на анализе незавершенки, можно обратиться, вернуться и проговорить. И сказать... Я у тебя брала деньги, мне нужно на вот это. Сейчас, особенно в той ситуации, если вы понимаете, что сейчас не можете вернуть, и на уровне ощущений чувствуете, что вторая сторона напрягается. Проговорите ситуацию, проговорите. Я хочу, у меня есть вот такой план, я планирую тебе вот тогда-тогда вернуть, может быть, не полную сумму, а частично. Вам точно станет легче, вот я гарантирую. Ну, я не знаю просто, как из вариантов, если не актуально, то мы можем этого и не касаться. Но мало ли, как в жизни бывает, сегодня может быть хорошо, завтра плохо, сегодня может быть плохо, завтра будет хорошо. Просто проговариваю еще раз, потому что такие взаимоотношения, они достаточно часто в нашей жизни происходят. Ну, и, конечно же, когда мы... Скажем так, для того, чтобы отпустить незавершенное дело, вот вы чувствуете, вы пообещали, не выполнили, и вам от этого некомфортно. Через практику благодарности можно очень хорошо завершить это дело. Вы можете поблагодарить того человека, который ждал книгу, которую вы ему обещали и не дали. Можете мысленно, а можете даже перезвонить, сказать. И так, и так это будет работать. Только по вашим ощущениям, как вам будет лучше. Если вы чувствуете, что вам надо проговорить это с человеком, то вы тогда созваниваетесь или встречаете, говорите, «Ты знаешь, я там тебе что-то обещала, но я не выполнила. Спасибо, что ну, ты не требуешь этого от меня». Иногда, когда делаешь вот такое действие, можете поэкспериментировать, Оказывается, что люди не помнят, что вы им это обещали, и это только в нашей голове, и это отнимает наши силы и ресурсы, и нам кажется, что на нас кто-то обиделся, а кто-то из ваших знакомых может сказать, боже мой, значит, о чем ты говоришь, это вообще несущественно. И в этот момент вы чувствуете, как будто камень с плеч падает, который придавливал ваши крылышки. А нам на самом деле нужно сейчас найти ту точку опоры, на которой мы твердо встанем, расправим крылья и полетим к нашим целям и к нашим мечтам, которые мы себе намечтали вот еще до Нового года. Итак, следующий этап. Вы прописали незавершенки для себя. Следующий этап мы оцениваем, мы анализируем, мы делаем аудит нашим ценностям и нашим ресурсам. Ресурсы – это то, с помощью чего мы можем э, достигать целей. Наши ценности – это те наши базовые убеждения, на которые мы опираемся. Ценности – наше убеждение, наша опора. Ресурсы – инструмент, с помощью, с помощью которого мы достигали. И э, частично мы уже с вами подходили к этому вопросу и частично вот мы все время так вокруг да около примерно одного и того же ходим, но с разных сторон. И вот э, мои ценности, мои ресурсы, теперь мы посмотрим со стороны на себя, что хорошего я сделала для своих близких. Мы можем посмотреть прошедший год, можем последние месяцы посмотреть, у нас уже третий месяц нового года, 19 -го пошел, а можем посмотреть прошлый год. И вот самое первое задание, которое мы с вами делали, когда вспоминали, помните, да, что с нами происходило, оно тоже вам в этом поможет. Вы можете еще раз пересмотреть ваши события, которые происходили, только теперь задавайте вопрос. Что хорошего я сделала для своих близких, что улучшало качество их жизни? Важный вопрос, который позволяет увидеть вашу точку роста. Бывает так, что в какие-то жизненные этапы мы притормаживаем на рутинных повседневных делах и событиях. И нам кажется, что у нас каждый день, ну, как в дне сурка, да, каждый день одно и то же, особенно если вы чувствуете какую-то неудовлетворенность той ситуации, которая у вас есть. Особенно если вы чувствуете, что ваша самооценка не подпитывается какими-то позитивными моментами. То вот здесь посмотрите на себя со стороны. Задайте себе вопрос, что хорошего я сделала для своих близких в прошлом году, вот сейчас недавно, что сделала их жизнь лучше, что улучшила их качество жизни. И прямо честно запишите себе, пожалуйста. Потому что бывают ситуации, когда женщина на самом деле, и это вот тот гендерный перекос, женщина на самом деле очень много делает для своей семьи, для своих родных, для своих детей, а, семья это принимает как должное, мама, ты должна, мама, ты должна приготовить мне обед, я приеду, или там жена, а, ты должна приготовить, я приеду, должно быть все горячее, и это воспринимается как само собой разумеющееся. И окружающие перестают ценить. Да? А вы в этот момент чувствуете, как выхолащивается изнутри ваша мотивация это делать, и вам кажется, что все не так. И Худший вариант, когда ваши близкие еще начинают вам указывать на ваши недостатки, и тогда ваш уровень самооценки еще ниже падает. И еще худший вариант, когда э, спутники или родственники, или на работе, может быть, среди коллег такое происходить, и они начинают манипулировать вами, и специально делают из вас, либо виновными, либо там, неумехами, или как-то еще. Но э, в вашей ситуации можете посмотреть, не обязательно, что это так и есть, но наверняка на протяжении жизненного этапа точно вспомните какую-то ситуацию, когда такое было. Потому что э, и у меня такое в жизни тоже присутствует. И честно для себя напишите, возможно, вы увидите гораздо больший список чем э, вы его воспринимаете, э, просто держа в голове. Ага, Лена пишет насчет, как точно, сейчас я чуть-чуть вот сюда чат сдвину, я думаю, он не сильно будет мешать. А, насчет точно ты должна. Лена, вот честно, слово должна для меня как красная тряпка. И я настолько, ну, семья уже привыкла, что мне не надо так говорить, я вспыхиваю от того, что я должна, и может, кто мне так говорит, прилететь серьезная ответочка. Но я, с одной стороны, конечно, это контролирую, но я предпочитаю сама э, решать, кому и сколько я должна. От этого я становлюсь неудобной для окружающих. Но вот второй вопрос, который следом идет за тем, что вы сделали для других – так же самое напишите, пожалуйста, за тот же период времени, что хорошего вы сделали для себя лично, что улучшало бы именно ваше качество жизни. Возможно, вы себе позволили спать на час дольше. Семья от этого останется без завтрака. Я не говорю о том, что э, вы должны это делать. Если вам комфортно, если вас вдохновляет, если вас радует, как ваша семья завтракает, улыбается, и все разошлись в хорошем настроении, отлично, это вас ресурсит. Но если вас, наоборот, это раздражает, и вы тратите на это силы и энергии, посмотрите на эту ситуацию, как можно ее изменить, как можно сделать так, чтобы ваши ресурсы не тратились на это? Что нужно изменить? Как можно с родными поговорить, обсудить и показать, что для вас тоже это важно и нужно? Ольга, да, спасибо, вот про фразу «сама буду решать». Это звучит, не все это любят. Но знаете, это про то, что я могу брать ответственность за свои решения. И если я сама говорю, что я буду сама решать, то я также понимаю, что если я накосячила и куда-то вляпалась, то никто, кроме меня, этого не сделал, потому что я сама так решила. Тут уже не пожалуешься. Но в то же время, если я понимаю, что я говорю, что я сама буду решать, и я принимаю определенные действия, то я понимаю, что то, что я получаю в результате вот этих действий, я могу смело сказать, я горжусь, потому что я это сделала. Это не героизм, да, двухсторонняя доля ответственности, это просто нужно понимать, но это вот э, то ответственное отношение к себе, это ответственное отношение к моей роли в семье, к моей роли на работе. Мы же с вами играем много разных ролей, правда? И вот ваше домашнее задание, оно как раз и будет о том, э, какую роль вы играете, Табличку пока не покажу, это будет для вас загадка, вы потом увидите это. И, но это будет про роли, про то, как мы себя воспринимаем и как нас воспринимают. Потому что бывает так, что мы изнутри себе кажемся вот такими, люди снаружи нас воспринимают другими. И когда происходит вот это несоответствие, как люди нас воспринимают, как мы себе э, кажемся, э, вот эти нестыковки и неувязочки, они могут стоить тоже наших внутренних ресурсов. Хорошо. Вопросы себе записали, которые надо потом будет э, саму себя поспрашивать и э, написать э, для себя. Причем очень важно это делать именно письменно. Не э, я себе держу в голове, помните, как мы с вами цели делали, да? Одно дело я себе держу цель вроде бы как в голове, другое, когда я села и написала ручечкой на бумажечке, и тогда я вижу это иначе, кардинально иначе. А, Елена пишет, для внешних провозглашаю, что в жизни я должна своим детям и своим родителям все остальное по возможности. А, как ваши дети к этому относятся? о том, что вы им должны. Вот как дети это воспринимают, как они это воспринимают? Дети, дело в том, что находятся еще в том возрасте, когда им можно быть должны, по 15. А, а, да, еще три года у них времени есть. Хотя, конечно, хотелось бы и отдачу. Угу. Вот. Скажем так, отдача неадекватная. Ну, 15 лет – это действительно да, сложно, но, не смотрите, чтобы не получилась ситуация, когда завтра им исполняется 18, и еще сегодня вы говорите о том, что я вам должна, а завтра они проснулись, и вы говорите, я уже не должна. И они эту границу не поймут, они будут делать так, как было прежде. Три года – это как раз вот то время, когда можно плавно перестраивать, говоря о том, что тем более сложный подростковый возраст, они ищут, как разорвать эту границу, они пытаются брать на себя ответственность, и самое главное, ну, не перелюбить, перелюбить их. Потому что, сталкиваюсь вот на тренингах, ну, один из классических случаев мамской любви, подходит женщина... Ну, лет 60 по внешнему виду, ну, плюс-минус. И мы рассказыв... я рассказываю о ведении бюджета, о планировании цели. Она говорит, да, нам с мужем, мы два пенсионера, вот мы хотели бы и вот это и вот это, но как-то не очень хватает, и она спрашивает у меня так на ушко, скажите, пожалуйста, а как сыну можно сказать, ну, чтобы он не обиделся, ну, чтобы он хотя бы частично на коммуналку нам давал денег? Я говорю, а сыну сколько лет? 36. То есть 36, он в разводе, он с ними, и два пенсионера его содержат. Он где-то работает, он что-то зарабатывает, но мама с папой в клювике птенчика кормят. И, и меня больше всего удивила не сама ситуация. Для постсоветского пространства это повсеместная ситуация. Меня больше всего удивило то, что... Она боится ему об этом сказать, чтобы его не обидеть. Я говорю, ну, уже это надо было сказать вот примерно лет в 18, а не в 30. И на самом деле это не проблема детей, на самом деле это, к сожалению, проблема родителей, которые сами страдают от того, что они делают. Увы. И тут же не вопрос денег, вы же понимаете, что неоплаченная коммуналка или нехватка, маленькая пенсия, это не вопрос денег, это вопрос только отношения. И ценностей и вот почему мы говорим про ценности и почему мы говорим про ресурсы кстати вот для 15-летних которые тоже они ищут они еще чистый лист они открыты вот такие же задания вы можете даже устроить ну, для себя в формате квеста чтобы Каждый из вас, ну, поиграть в игру, да, каждый из вас написал бы ответ на один и на второй вопрос, это можно делать с семьей, а потом сложить все вместе, ну, как говорится, открыть карты, да, и сложить вместе и посмотреть, интересно, а что у тебя написано, а что у меня написано. Возможно, вы увидите что-то, что, -то, что э, дети не оценили, а возможно, что-то, что они оценили, а вы не придавали этому значения. И это может быть очень интересная практика, поэкспериментируйте, потому что действительно вот с мужьями это интересно делать. Может случиться так, что у вас совпадут ответы, и вас это еще больше порадует и сблизит. А может быть, они будут кардинально противоположны, это будет повод на то, чтобы посмотреть, ну, знаете, расстановщики говорят, посмотреть то, что я не вижу. Да? И э, это слепая зона, которую по каким-то причинам, привычка, рутина, э, просто не задумывались об этом, и вы это просто не увидели. А вот в такой письменной практике, и, и потом это же, если это воспринимается как игра, то даже дети готовы к вам присоединиться и попробовать, но до них нужно достучаться. Они могут быть сначала как ежики такие, ерзаться. У меня сын тоже как дорос, он так хорохорился, и да, мама. Но все равно любая мама найдет подход к своим детям, чтобы... Это сделать и для них это полезная практика будет потому что дальше в жизни они тоже могут этим пользоваться потом опять-таки по той причине что они с вами вместе это делали и когда делает мама когда делает папа они воспринимают это как само собой разумеющееся но не как поучение а как совместное действие как ну как вы в настольную игру садитесь вместе играть это тоже может быть как вариантом давайте пойдем дальше с вами Сейчас возьмите ваши блокнотики, и я предлагаю буквально 3 минутки прямо писочком написать ответ на вопрос, кому я благодарна. Вы можете вспомнить всех, начиная от создателя, родителей. Детей, медсестер, которые когда-то вам сделали своевременно укол вовремя и вам стало, там, обезболивающе вам стало легче. Вот любых, любых, людей даже врагов, от которых вы стали сильнее, напишите сейчас списочкам, кому я благодарна. Три минутки я засеку. Угу, девочки молодцы, пишут, еще время есть, дописывайте. Знаете, так, кто уже закончил, ну, список можно продолжать еще до бесконечности долго, но если уже примерно все понятно, тогда в чат ставьте плюсики, и будет видно, что я не всех вижу, вижу только несколько человек, еще кто-то что-то дописывает, если уже готовы, можете поставить плюсики. Угу, Катерина готова ольга дописала, писала, хорошо. А, прекрасно. Девочки, как ваши ощущения, когда вы писали, когда вспоминали, когда вот с благодарностью кого-то или что-то вспоминали? Как ваши ощущения? Что чувствуете? Панелюба улыбается, вижу немножко, да? Хорошо. Значит, судя по всему, хорошо чувствуете себя, да? Зачастую... Голосом кто-то добавит, ну проговорите. Катерина? Нет, Катерина... А, микрофон не работает у вас, точно. Да, я вспомнила, вы писали об этом. Хорошо. Вот... Вот это, вот, Лена пишет умиротворение, абсолютно верно. Вот эта практика благодарности, написать и выписать, она очень хороша, знаете, в каких ситуациях? Когда чувствуете, что силы на исходе, и когда чувствуете, что вам недостаточно поддержки, когда чувствуете, что что-то не получается, и это злит, и вы берете чистый листочек, и садитесь, и выписываете все ваши благодарности, кому и за что вы благодарны. И вот именно в этом ощущении благодарности вы можете ресурситься, вы можете находить для себя дополнительные ресурсы. Абсолютно простое упражнение. Ничего сложного нет, можно делать в дороге. Можно даже не писать, а можно это вспоминать и проговаривать. Ольга пишет, вспоминается все, что получилось. Да, супер. Иногда бывает ситуация, в которой у тебя не получилось, либо было очень больно, и ты уже прожив какое-то время позже, ты действительно благодарна за то, что тогда случилось именно так, потому что то, что пошло дальше, дало вам какие-то другие возможности, да? И вот понимание того, что в конкретном момент может быть плохо, но за этим плохо, ну, как самое темное время суток перед рассветом, правда? А, вот... В те моменты, когда вам трудно, когда вам нужно опереться, смотрите, мы все время про фундамент с вами говорим, да, когда вам нужна точка опоры, просто делайте вот это упражнение. И, э, возможно, когда вы написали списочек, вам захочется кому-то из этого списка сказать вслух, это не обязательно. Но если вам захочется, э, вы будете раздавать благодарность и вы э, чувствуете себя лучше, умиротвореннее, и вы можете поделиться с людьми из этого списка э, вот этим своим ощущением, чтобы вот добра вокруг нас было больше. Потому что то, что не очень хорошее, оно и так благополучно размножается, а добро нужно размножать. Хорошо. Ну, видите, вы большие молодцы, все хорошо, прекрасно делаете. Итак, сейчас задвину немножечко чат. Я его просто заберу вниз. Вот так. Вот так. Прорабатывая мои ценности и мои ресурсы, мы все время сегодня с вами вокруг этого ходим, вашим домашним заданием будет для себя написать «семь важно». И это больше про наши ценности, это больше про наши приоритеты, Всем важно, о чем вам следует помнить в этом 2019 году, чтобы ваша жизнь была наполнена тем смыслом, который вы хотите. Если мы с вами говорим о том, что, ну, большая цель нашего курса из двух модулей заключается в том, чтобы изменить себя, изменить свою ситуацию э, в в сторону благополучия, в сторону уверенности. Не очень люблю слово «успешность», потому что оно такое, ну, попользованное уже слегка, и успех у всех разный, а вот благополучие примерно одинаковое. Ощущение благополучия, ощущение успеха разное, ощущение благополучия, оно вот так больше, как знаменатель может быть. И вот наша с вами задача, используя определенные инструменты, выйти к тому ощущению, когда вы будете себя чувствовать более уверенными, когда вы будете себя чувствовать более спокойными. Плюс мы с вами первый модуль потратили на изучение финансов, финансовой стороны, потому что зачастую благодаря финансовым возможностям у нас в нашей жизни могут происходить изменения, но не всегда 100%. И вот вторая часть, наш второй модуль с вами, это все-таки больше про ресурсы которые помогают достигать то, что мы с вами напланировали. Потому что планирование, с одной стороны, это четкая постановка задачи, это по смарту, это все должно быть вот четко выписано, но если у вас нет внутреннего ресурса, внутренней энергии, внутренних сил, как бы вы это ни называли, то бежать по тому списку, который вы написали, это как бессмертный пони. Не надо быть бессмертным пони. Важно, чтобы вы знали свои сильные стороны, вы знали ваши слабые стороны. Моя слабая сторона – это не моя слабость. Моя слабая сторона – это точка роста. В сильной, своей стороне, я уже сильна. В своей слабости я могу расти дальше. И мы с вами вот сейчас с разных сторон подходим к тому, что даже в слабости можно найти сильную сторону. Но если э, прятаться и не смотреть в сторону своей слабости, либо в сторону своего страха, бояться, отодвигать его, еще что-то, мы не увидим эту точку роста, и мы не найдем возможность, как из этой слабости вырастить что-то более серьезное, что-то более сильное. Поэтому, когда вы пишете вот этот списочек всем важно», сюда напишите то, что вы можете снова вернуться, пересмотреть наши прошлые задания, в то, что вы в блокнотике писали, и э, сформулировать для себя, вот на что вы в вашей жизни будете конкретно до конца этого года, до Нового года. Вы понимаете, что вот это управление. Можно делать, там, планируя следующий год. Обычно я это делаю в начале декабря для того, чтобы распланировать. И э, всем важно, знаете, это вот эти маячки, на которые вы обращаете внимание. Э, почему... Нужно написать списком, и желательно, чтобы этот списочек у вас был где-то под рукой. Он может возле рабочего стола быть, он может лежать в вашем еженедельнике на первых порах, чтобы вы могли на этом сфокусироваться. Это может быть даже в еженедельнике, как такая закладочка из картона. Да? Uh, у нас есть чудесный источник картона, это женские колготки, когда покупаешь там красивые белые вкладыши. Прекрасный картон, идеальный. Uh, и на нем можно написать свои вот эти семь важные, как закладка в книгу, закладка в еженедельник, чтобы они вам попадались на глаза. И, например, одно из важно, uh, мне важно высыпаться. Это мое состояние здоровья, это мой ресурс. Не в ресурсе я не могу работать, в ресурсе я могу работать. И если мне важно высыпаться, то когда я принимаю решение, что я буду делать и во сколько я лягу, во сколько я встану, я помню свое, важно свою ценность, и я буду принимать иначе решение. Мне важно, чтобы мои дети были сыты и обуты, это может быть важно. Мне важно, чтобы мои дети имели э, право голоса, либо мне важно, чтобы наоборот, я имел, ну, тоже так смотрим, да, насколько это экологично, потому что тут важно, это то, что важно для вас. И вот это ваши базовые э, ценности, на которые вы будете опираться. Мне важно, чтобы меня не критиковали, да. Мне важно, чтобы меня поддерживали. И мне важно, и я ищу эту поддержку. Но понимание вот этой важности, если есть какие-то токсичные отношения, в которых меня, наоборот, обесценивают, и э, я не могу ничего, я чувствую себя слабо, я не могу ничего сказать против того, что меня обесценивают, но я очень страдаю от этого, и у меня на это уходит много ресурсов, и мне это тяжело, я очень устаю, и понимаете, да, как дальше вот этот ком катится? Но когда я себе написала, что мне важно, чтобы меня ценили, мне важно, чтобы меня уважали, то следующий шаг будет о том, как я другим людям донесу, что мне это важно. Потому что бывают отношения, когда в конце концов ты говоришь, сколько можно, хватит, для... ты меня сейчас обижаешь, а человек смотрит тебе в глаза и говорит, что серьезно, я никогда не думал, что это тебя обижает. Его это не обижает, не трогает, мы же все абсолютно разные. А вас это трогает, но вы ни разу об этом не сообщили. С коллегами на работе такое бывает, в семьях такое бывает, с соседями такое бывает. И это не значит, что вы грубите кому-то. Умение донести, сообщить свою ценность — это навык. задумались все такие сидеть, это загрузило вас. Но э, не все так э, страшно на самом деле, тут всем важно, вы, у вас может быть все что угодно. Мне, например, важно утром выпить чашку кофе. И все, у меня одно из важных, это чашка кофе утром. И если я где-то в командировке, и ну, я ищу, приезжаю на вокзал, и я ищу, где я могу выпить более-менее, ибо мне важно выпить качественный заварной кофе, а не растворимый. И все это мое важно. но вот эта чашка кофе, ну, я сейчас так условно на примере чашки кофе, вот эта чашка кофе – это тот момент, который мне дает точку опоры. Вот сейчас Лена Зиновенко, возможно, вспомнит историю про маникюр, когда у нас одна из девочек, которая приехала из Донбасса, у нас живет, и ей важно, вот она говорит, у меня в жизни обрушилось все, но я себя чувствую человеком, когда у меня сделан маникюр. Пусть у меня не будет денег на кусок мяса, но мне надо, чтобы мои ногти были в порядке. И вот это важно дало ей точку опоры в тот трудный период, который нужно было пережить, когда нужно было за что-то уцепиться. Такая же самая история с чашкой хорошего заварного кофе. Тоже из «Переселенцев» рассказывали, что вот я привыкла пить определенную марку кофе, и у меня сейчас денег мало, но именно эта чашка кофе мне дает устойчивость, за что я могу зацепиться, чтобы я сама себя уважала. И я буду работать, чтобы у меня была именно эта чашка кофе, но что чем-то другом я могу себе отказать. На примере понятно, как это работает? Понятно. Это надо нам, девочкам? Абсолют, надо. Абсолютно. Да. И мальчикам это тоже надо, это надо всем. А вы знаете, вот в обычной бытовой жизни мы об этом забываем. Когда э, рутина, когда круговерть, и периодически к этому нужно возвращаться. И когда у вас вот эта закладочка лежит, «Мои семь важно», и она вам там маячит и семафорит, это хорошая подсказка а, в те моменты, когда нужно принять сложное решение, и вы теряетесь, вы не знаете, а, к умным или красивым. А, сейчас, что-то у меня тут выскочило не то. Внезапно, я же испугалась. А, вот в тот момент, когда вам нужно принять решение, Подняли вашу закладочку, посмотрели на свои важно, напомнили, какие же ваши ценности, и тогда вы можете... Ага, ну, где-то святое даже муж знает. Ну, хорошо, прекрасно. Если вы себя вот с этим чувствуете, что это важно, то да, хорошо, так и есть. Ну, там может быть больше, чем 7 важно. На самом деле, если у вас, у вас может быть 5 важно, вот если такое ключевое, ключевое. То есть это не означает, что надо поднатужиться на 7 пунктов или сжаться до 7 пунктов. Посчитайте, нужным больше или меньше написать, напишите. Самое главное, чтобы у вас это было написано, ну, вы проанализировали и э, написали, чтобы у вас это было написано. Так, сейчас я перепроверю вот мы дошли с вами до 7, важно, и дошли до домашнего задания. Сдвигаю снова. Ча... Да, конечно, он прямо сдвинулся. Не хочет. Но в любом случае у вас будет... Да что ж такое... Мы вам пришлем презентацию в конце, чтобы вот эти моменты, то, о чем мы сейчас проговаривали, вы могли еще раз, во-первых, пересмотреть, а во-вторых, чтобы у вас перед глазами это все было. Поднимите еще раз ваши цели, которые вы писали в первом модуле. Смотрите, прошло уже три месяца с того момента, как мы писали, да, начинали там ноябрь писать, до середины декабря. Уже прошло три месяца, во-первых, вы можете проанализировать, что получилось, что не получилось. Во-вторых, вы можете посмотреть и пересмотреть ваши цели с учетом тех заданий, которые мы делаем с вами сейчас. Вот время прошло, и вы можете посмотреть на это, можете что-то поменять. Ситуация, может быть, ваша поменялась. И тоже вы можете откорректировать. Обязательно поработайте со списком незавершенных дел. Посмотрите на свои цели, сравните со списком незавершенки и поищите, возможно, что-то из незавершенных дел тормозит реализацию вашей поставленной цели. Если не тормозит, тогда просто работаете параллельно. Если нашли, что что-то притормаживает цель, это первое число, с чем надо разобраться. У вас тогда в списочке оно перескакивает, как в рейтинге, наверх, да? Из этого списочка остальное вы потом делаете. Обязательно напишите для себя список «Всем важно». Точно так же можете играть с детьми «Всем важно». Всем важно, можно, знаете, даже как использовать, можно писать на, ну, к примеру, в воскресенье, всем важно на следующую неделю. Вот та ситуация, когда вам нужно мотивировать детей что-то делать или фокусироваться, у них там контрольный или что-то еще… Пишите всем важно на неделю. Можно писать всем важно на этот месяц, а в следующем месяце что-то корректировать, менять. Это тоже это многогранный инструмент, которым можно по-разному пользоваться. Можно написать один раз, повесить на стене, и потом через три года пожелтевший листик выбросить. Можно играться вот буквально каждую неделю, всем важно. И тогда это учит фокусироваться и вас, и детей на приоритетах, это учит работать с приоритетами менять что-то, и это очень здорово, и домашнее задание заполнить форму, вы мне ее не присылаете, вы ее заполняете для себя, но я у вас попрошу, чтобы вы написали, ну, может быть, абзац, там, как у вас пойдет, обратную связь по нашему сегодняшнему третьему вебинару. И в обратной связи вы напишите, пожалуйста, вот что для вас было ценное в этой информации, что для вас было полезное, когда вы выполняли задание по той форме, которую мы вам разошлем. И либо что вы о себе узнали, либо вы пересмотрели ваши цели, когда делали вот предыдущие пункты и нашли ну, какое-то новое решение. Либо если вы пересмотрели цели, соотнесли с тем, что вы, мы делали с вами сегодня на вебинаре, и поняли, что вы уперлись в глухую стену, обязательно пишите. Попробуем разобраться, попробуем. Ну, я помогу вам может быть, еще какое-то упражнение дополнительное дам, либо, может быть, как-то дополнительные вопросы вам задам, которые позволят вам выйти, ну, такой, по типу само-коучинга, поможет вам выйти на какое-то новое решение. Ну и, конечно, самое главное, что я могу для вас сделать, это оказать моральную поддержку, потому что мы с вами уже несколько месяцев вместе работаем, и э, я болею, вот, честно, я болею за э, каждую нашу участницу. И э, я очень хочу, чтобы за эти два модуля вы смогли что-то изменить в вашей жизни, так, чтобы вы чувствовали себя счастливыми. Э, мы же на самом деле, каждая из нас достойна самого лучшего, самого красивого, самого прекрасного. И э, вот ну, я морально... Каждую из вас готова поддержать и поделиться с вами позитивным настроением, потому что позитива и добра должно быть больше, и оно должно размножаться. И нужно что-то делать, чтобы оно росло, цвело, плодоносило. И вот это как раз в наших руках. Мы это можем делать, и мы можем это делать каждый день. Рада была с вами встретиться. Если у вас сейчас есть какие-то вопросы, пишите в чат. Можете спросить голосом. Буду рада, если захотите прокомментировать буквально одно-два слова наше, наше сегодняшнее с вами общение. По форме «Я и мое окружение» да, она будет в рассылке, это отдельный файлик. Вы его захотите, можете прямо себе распечатать. И заполнять в нем. Либо просто перенесете в свою тетрадь, свой блокнот, в котором работаете. Это будет в рассылке. Это отдельно. Угу. Спасибо. Хорошо. Девочки, я хочу вас попросить, когда вы будете отправлять Татьяне нашей э, свой, свой фидбэк, поставьте, пожалуйста, меня в копию. Для нас это очень важно, ваши отзывы. Ну, действительно это же дает возможность ну, во- первых оценить эффективность нашей работы и э, увидеть динамику тех изменений которые происходят и это очень ну, это очень полезно делитесь не стесняйтесь. Не стесняйтесь переспрашивать, не стесняйтесь, если было некомфортно, может быть, какая-то информация, которая для вас некомфортна, я тоже иногда резко высказываюсь, ну, есть такое, тоже, ну, говорите об этом, либо, может быть, что-то там вашим ценностям не совпадает и... Ну, я прожженный финансист, и это профдеформация, я, я иногда там, достаточно жестко это делаю. А вы можете думать иначе, это абсолютно нормально, вы можете не соглашаться с тем, что я говорю, потому что я как бы говорю про свой опыт, у нас он разный. А, говорите об этом абсолютно нормально, я готова к этому. А плюс рациональная критика, когда вы можете сказать, а вот это можно было бы лучше сделать. Или, а вот в эту тему мне не хватило вот этого момента. Отлично, мы просто добавим или по ходу, либо вы можете сказать, ну вот у нас же еще, у нас еще будут вебинары, вы можете сказать, а я хочу про вот это больше узнать. План есть, он выписан, модуль разработан, но ничего не мешает его улучшить и сделать лучше. И вот ваша обратная связь, конечно же, очень важна нам. Как ощущения? Либо просто напишите в чате, если без микрофона. Вдохновляюще. Я старалась. На самом деле мне очень хочется, чтобы вы воодушевились и чтобы вы прочистывали вот этот кайф, когда поставленная цель реализована, Это очень круто. Данечка, благодарность. Угу, да. Очень приятно вот эти, вот, допустим, семь важно, потому что зачастую ну, не хватает времени или именно вот этой задачи, что надо выписать и увидеть. А оно, когда пишешь, думаешь и кладешь на бумагу, оно все-таки откладывается и анализируется лучше. Ну, во-первых, мозг больше задействован, потому что у вас работают глаза, у вас работает рука, и вы еще и думаете при этом, правда? И вот это все в комплексе, это действительно намного лучше срабатывает. Анна э, переживает, что не успела на весь, на весь вебинар. Презентацию перешлю. Вы сможете еще раз просмотреть и сделать... Э, упражнения, но ну, плюс там же еще вот вопросики, которые были, это все вы увидите и разошлем абсолютно не жалко, и для вас, чтобы все, чтобы все получалось. Вот самым лучшим образом, чтобы получалось. Хорошо, спасибо вам большое, у нас на часах 20.00, смотрите, мы молодцы, мы хорошо контролируем наше время, да, несмотря на то, что у меня, ну, что-то балуется ноутбук, наверное, надо отдать в специально обученные руки, чтобы перепроверили, почему он не хочет загружаться сразу. Мы с вами большие молодцы, рада была увидеться. Снова через две недели в конце месяца мы с вами встречаемся. За это время я от вас ожидаю ваше задание по первому, ну, по предыдущему вебинару. Тоже можете пересмотреть. И э, ожидаю от вас задания вот эти. Э, мы встречаемся 28-го. я перепроверю еще раз, э, посмотрю в календарь. Если вы мне пришлете на день или на два... Да, мы встречаемся с вами 28-го, это также четверг. Если вы мне пришлете примерно к 26-му, день-два, чтобы я вам успела ответить на ваши вопросы, прокомментировать то, что вы сделали. Это было бы вообще идеально. Хорошо. Всем спасибо. Всего доброго. Счастливо. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Рада была всех видеть. Всего доброго. Взаимно. Взаимно. Хорошего вечера. И вам тоже. Счастливо, девочки. Спасибо, что я Еще Do